Так, ну все. Угу. Доброго здравия, уважаемые друзья. На связи правовед Сибирь с Мошкин Владимир. Сегодня, я не помню даже, когда мы последний раз проводили вебинар Правовед Сибирь, ну, может, месяц-два назад. Ну, что просто столько событий происходит, и не успеваешь даже за временем следить, раз и лето пролетело. Uh, темы вебинара были озвучены, но пока вот uh, проходили эти сутки, еще набежали ряд вопросов, uh, и я их тут же сразу отметил, uh, чтобы было полное понимание uh, людей, которые за правовед Сибирь смотрят, наблюдают, там uh, выигрывают дела. Причем, кстати, пошла последние недели тенденция практически ежедневно люди скидывают о том, что цианид по приставам э, в течение 15 дней обнуляет все исполнительные производства. То есть цианид по приставам можно получить э, именно этот документ, он в нескольких редакциях идет, <coughs> в наших скайп-чатах по сопровождению. То есть те, кто приобретали документы, просто напишите вопрос в скайп-чате, и вам скинут, если у вас нет этого документа. Ну а те, кто еще не в сообществе «Правовед Сибири», то вступайте в сообщество и будете получать документы. Так, первое, начнем. Что хочу сказать? Я хочу рассказать вам про приоритеты. Я уже неоднократно говорил, в не, для некоторых я буду повторяться, но повторением мать учения и очень много новых людей поэтому не все э, как бы в курсе, поэтому про проговариваю по несколько раз одни и те же вещи. То есть тем людям, которые там чего-то психуют, нервничают, не могут до меня дозвониться, бывает по 4 дня я отвечаю на сообщения, э, реально я вам скажу, что вот на смартфоне есть загибаем смс, телефон звонки, Viber, WhatsApp Телеграм, Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники. Это только... А, и Skype. 10. По которым источникам связи при, со, люди звонят, и он у меня дребезжит. Я его всегда, когда я делаю какую-то работу, я ставлю его на авиарежим. И вот, допустим, э, я готовился к вебинару полчаса, вот он у меня на авиарежиме. У меня только сообщений 9 штук смс о том что мне звонили вот вайбер вот сейчас только включил с авиарежима еще два сообщения вайбер пришло Семь в телеграме ой в WhatsApp пришло вот я его ставлю на беззвучный на авиарежим также когда я сплю когда я провожу встречу когда я провожу вебинар когда я гуляю с детьми когда я ä, решаю семейные вопросы я ставлю на авиарежим и люди не могут дозвониться Потом э, я включаю, приходят от всех сообщения, люди получают сообщение, что я в сети, и они начинают мне опять повторно звонить. Я не беру, потому что я уже с кем-то разговариваю. 20-30 минут. В это время еще 3-4 звонка, 5 звонков. Бывает 10 звонков за 5 минут происходит. И так круглосуточно, вне не зависимости от того, какое время. Плюс я еще работаю на ноутбуке. Электронная почта. Skype, три браузера, две электронных почты, две страницы ВКонтакте и две страницы в одноклассниках И вот это все со всех сторон идет агрессивный просто наплыв звонков по любым вопросам, не только по правоведным, вообще по любым. Разводы, ДТП, там кому не лень, все звонят. На самом деле все очень просто. Вы в любой ответ ну не то что любой но 80 процентов от задаваемых вопросов просто хочется заматериться элементарные вещи наберите в Ютубе свой вопрос наберите в гугле свой вопрос и вы получите ответ люди просто ленивы бешено ленивы проще кому-нибудь трахнуть мозги да, по телефону нежели самому найти решение вопроса и я вам просто заявляю что не надо на меня там дуть губы там и какие-то предъявы мне кидать. Я там купил пакет документов, а ты не отвечаешь на телефон. У меня в приоритетах сначала семейные, решения семейных вопросов. Потом идет личное здоровье. То есть чтобы выспаться, чтобы не болели глаза от этой техники. То есть посещение природы и так далее. Потом уже текущая работа на третьем месте. То есть, чтобы вы знали, я об этом проговариваю. И рекомендую каждому также приоритеты расставлять. <coughs> Дальше. Э -э тема, которая была сегодня в вебинаре озвучена, это экспертиза кредитных договоров. Мы начали этот вопрос уже, запустили в работу. То есть, э -э бюро. Определенное, пока не буду освещать все эти моменты, чтобы не было никакого воздействия, давления там, с разных сторон тех, кто там следит за событиями. То есть, чтобы люди спокойно, согласно законодательству своего рф сделали экспертизу кредитного договора. Результаты, сама экспертиза, все будет опубликовано, опять же, в наших чатах в свободном доступе, будет все озвучено. Ну, я думаю, что в сентябре это все произойдет. Помимо этого, то есть, нашли специалисты высокой квалификации. Те специалисты, ну, то есть, объясню, как, тех, кто не знает, как происходит в экспертных бюро. Ну, то есть, вообще, специалисты, экспертизами, которые занимаются. То есть, вот, допустим, есть специалист с десятилетним стажем, он сделал вам экспертизу, ну, экспертизу заключение какое-то по какому-либо вопросу. И его заключение может опровергнуть только специалист в более высокой категории. Поэтому мы изначально не берем мелких там каких-то специалистов, э, мелкие организации там какие-то с маленьким стажем работы, опытом, дипломами и так далее. Мы сразу подыскивали, поэтому тратили много времени, людей, которые... Во-первых, здравомыслящие, адекватно мыслящие, понимающие реальность, а не просто в системе находящиеся. То есть, чтобы человек, неважно там, то есть не за нас был, ни за другую сторону, а просто адекватно, объективно, с буквы закона, используя нормы международного права, законов СССР, законов Российской Федерации, сделал заключение. И мы это запустили тоже процесс, это экспертиза паспортов. СССРовского паспорта и РФовского паспорта. И эти документы у нас будут в ближайшем времени на руках, они также будут в свободном доступе, любой из вас может, сможет их скачать в наших чатах, они будут раскиданы, опубликованы видео, и можете пользоваться, чтобы доказывать вот этой быдломассе в погонах. Я не имею в виду всех, кто в погонах, но большая часть вот этих овчарок, которые выпущены там, бегают, гавкают там, и людей разводят на деньги. То есть, чтобы вы могли им показать документ специалиста юридического профиля, экономического профиля и так далее, в зависимости от того, какая экспертиза. И заткнуть им рот тем, что вы правы. Это, соответственно, определенные энергетические расходы на это уходят, финансовые расходы поездки там за несколько десятков и сотен километров на эти встречи, на отвоз документов, на предоставление материалов и так далее. Ну это чтобы было понимание, куда расходуются э, ресурсы, которые поступают в «Правовед Сибирь» от про продажи пакетов документов. То есть вы, каждый из вас, кто приобретает документы, он участвует в будущем. То есть в том, что создается. Многие вещи сейчас... Мы не можем рассказывать, то есть я же вам всегда объяснял и объясняю до сих пор, что я говорю только то, что мы сделали, то есть то, что уже есть какой-то шаг, результат, событие. А то, что мы запланировали и то, к чему мы стремимся, то есть оно будет озвучено позже. там, ну, То есть некоторые, э, некоторую информацию я и сейчас даю в вебинарах, тот, кто как бы слышит и видит он понимает к чему мы движемся цели задачи но нужно понимать что нет конечной цели нет предела совершенству то есть мы просто совершенствуем окружающий нас шми, нас мир то есть стремимся к тому чтобы все было хорошо по божьему промыслу в рамках божьего попущения если ну емко выразиться а дальше еще следующий вопрос, который я озвучивал, это автоматизация процессов заполнения документов, разработка программного продукта, тестирование, внедрение на нескольких языках, чтобы там были все кодексы привязаны, все акты, законы, пленумы, судов и так далее, и тому подобное. То есть на сегодняшний день идет подбор специалистов, Потом будет проводиться работа, это займет полгода-год, несколько месяцев. Я вам просто закладываю сейчас вектор. То есть работа этих технических специалистов требует большого внимания, времени, денег, зарплаты и так далее. Если кто-то там соображает да, в этих вещах, просто вкратце скажу, допустим, чтобы сделать элементарное, минимальное там, приложение на телефон, какой-нибудь функции, ну, допустим, даже взять там, э, ну, такси Максим. То есть, чтобы приложение разработать, нужно было заплатить минимум полтора миллиона рублей за просто разработку этого приложения, как технического носителя, как вот алгоритма с функциями. Это работа просто технических специалистов. Плюс внедрение, патент, патент получать, чтобы его никто не украл там и не использовал в своих целях там и так далее. Еще определенные расходы. Обслуживание мощности требует тоже э, расходов. Привожу простые примеры. Допустим, э, прекрасные приложения есть для больших городов, да, это парковки. Особенно в районе Москвы, там туда назад где там миллионники города. но Приложение хорошее, ребята создали, сделали, сами написали программу, не, не надо денег за это платить. Но приложение висит, тупит, долго отклик происходит и неудобно. То есть, как бы, подъезжаешь и требуется там, ну, 10-15 минут, пока там все прогрузится, пока выберется, пока платишь эту платную парковку и так далее. То есть, о чем это говорит? О том, что одно дело создать приложение. То есть, либо какую-то автоматизированную, роботизированную, э, ну, э, как сказать, решение какое-то для тех или иных процессов автоматизации. Помимо этого, нужно еще понимать, что требуются сервера с определенной мощностью для того, чтобы обслуживать количество пользователей, которые пользуются этим приложением. Соответственно, если миллион пользователей, то из сервера должны быть определенные мощности, которые будут позволять эти миллион пользователей в один момент времени обслуживать, то есть э, передавать кучу сигналов, реагировать на их нажатие кнопок там и так далее, на сообщения и, и тому подобное. Э, приведу простой пример, чтобы, чтобы было понимание, да, сколько это в электрическом эквиваленте в мощностях, чтобы... Смайнить одну монету биткоина или любой там криптовалюты, одну монету получить. 30% процентов стоимости этой монеты занимает оплата электричества. 30% процентов криптовалюты стоимости ее для ее получения занимает оплата электрической мощности. Ну и соответственно мощности самого сервера, компьютера и так далее. Чтобы элементарную нормальную майнинговую ферму, допустим, по криптовалюте поставить, нужно минимум полмиллиона рублей. Ну, чтобы прямо нормально работало и нормально приносила окупаемый доход. То есть и вот эти, я, для чего эти все цифры? То есть вы можете перепроверять, называю, что роботизация, автоматизация процессов также в правовед Сибирь на сайте то, к чему мы стремимся к улучшению работы к упрощению взаимодействия, к обслуживанию как можно большего количества людей, оно требует финансовых вложений, которые мы им направляем туда. Причем мы направляем всего 50% от продаж, потому что 50% у нас идет на реферальные вознаграждения. Если вы зайдете на сайт правоведсибирь.ком.ру и там почитаете всю эту математику, Просто я вам сейчас рассказываю, как это происходит, чтобы было у вас понимание. Что, зачем, почему и куда. Соответственно, для сравнения, да, чтобы вы поняли, вы можете посмотреть систему «Консультант Плюс». В ней более 10 миллионов документов. И она занимает очень много-много гигабайтов памяти. А если вы консультант плюс откроете там на пентиуме втором, то у вас очень долго будет даже открываться страница. То есть потому что у вас маленькая мощность и компьютер. И вот эти все технические аспекты, ну они затратны. И они должны, чтобы это быстро работало, должны соответствующая техника то есть быть. А это дорогостоящие вещи. И вот для того, чтобы... Вот мы год назад говорили, то, что будем внедрять автоматизацию. Сегодня пришло время. То есть сегодня позволяют финансовые ресурсы, потоки за счет продажи пакетов документов привлекать технических специалистов, которые создадут алгоритмы, программы, приложения на устройства, на телефоны, которые будут вам позволять в любой момент времени получать ту или иную правовую информацию, формы, документов и так далее, и тому подобное. То есть мы шагаем вперед с прогрессом, который технический прогресс идет. И рано или поздно, то есть вы это все своими глазами увидите. Сейчас я просто закладываю вектор направления, чтобы те люди, которые готовы поучаствовать в этом процессе, имеют навыки, пишите, обращайтесь на сайт. Под видео контакты будут, вообще в интернете просто наберите «Правовед Сибирь», очень много людей, с десятки тысяч YouTube каналов заточенные под «Правовед Сибирь» наших сторонников. И вы через любого из них можете выйти на меня, то есть связаться, позвонить, мои контакты тоже доступны везде в интернете, в социальных сетях. То есть просто набираете Мошкин Владимир, правовед Мошкин Владимир, там, и найдете, как со мной связаться, без проблем. Либо через колл центр на нашем сайте на официальном. И мы набираем то есть сейчас команду людей, чтобы вот этот процесс автоматизировать. Ну, более красочно, как вам приведу, да? Допустим, вы попали в какой-то там ДТП, или вас там остановили ГАИшники и вы там передряг, у вас там что-нибудь арестовали, что-то куда-то там везут, будет приложение на телефон, на котором вы можете нажать кнопку SOS, и ваш телефон будет автоматически записывать видео происходящего вокруг вас. То есть в одно нажатие кнопки на приложение, то есть это будет вещаться, передаваться на сервер «Правовед Сибирь», где будет вся эта запись храниться и мы будем видеть доказательства беспредела, которые с вами происходят. Но это просто как один из моментов, которые как бы я вот... Этих плюшек всяких разных очень много. То есть вы сможете там быстро в поиске где-то нажать, там выбрать э, в автоматическом режиме статьи, какие вам нужны для оперирования, чтобы себя защитить, какие-то там акты, постановления в вашу пользу и так далее. То есть алгоритмы то есть все будет в режиме онлайн, все переходит вот на смартфоны, то есть все переходит на приложение. Ну, для простой, как бы, для простого сравнения, ну, могу привести пример, да, знают все таксопарк, такой, как, ну, приложение такс, по такси, это Uber, там, Uber, Uber. В 2009 году это приложение было разработано, и в 2015 году, через 6 лет, стоимость этого приложения составила порядка 70 миллиардов долларов. То есть капитализация этой организации, приложения этой фирмы, которая сделала это приложение просто для рынка такси. 70 миллиардов долларов. Для сравнения, каждый знает, что такое у нас «Газпром». Газпром порядка 60, 65, миллиард, 65 миллиардов долларов сама организация, ее капитализация, ее стоимость. То есть вроде бы, да, организация, которая там э, качает газ, там поставляет на международный рынок, там уже сотни лет эта организация существует, э, имеет большие территории, большие организации, большой штат, штат сотрудников, вроде бы она, ну, такая масштабная и всего там 65 миллиардов долларов. А какое-то приложение на телефон, которое изготовит, стоит полтора миллиона, на сегодняшний день там за 6 лет стало стоить 70 миллиардов долларов. То есть и это тренды. Есть, просто изучите вопрос, что такое тренды. То, что сегодня, чем пользуются люди. То есть то, что упрощает нам жизнь, экономит время, то, что ускоряет какие-то процессы, обмена информацией, процесса обучения и так далее. Это тоже все мы соблюдим, смотрим, применяем. В правовед Сибири это все тоже внедряется. Но для того, чтобы это быстро внедрялось, требуются определенные финансовые вложения в эти вещи. Дальше э я хочу... Ну, как бы просто отвлечься, да, сейчас вот это все техническая, управленческая тема. И я недавно просто наткнулся на, на апостиль. Может, кому-то просто, вот 5 минут займем времени, я вам делал демонстрацию экрана, зачитаю. Это визирование документов, апостиль. Кому-то, возможно, пригодится однозначно, это информация. То есть я еще пока не знаю, куда ее конкретно применить, чтобы получать пользу, но вижу в ней рациональное зерно. Я вам делаю сейчас демонстрацию экрана э, рабочего стола. И вот э, апостиль. Денис, сообщи, пожалуйста, видно хорошо там экран. Да, а, все, а, ну, все видно. Да, да. То есть апостиль – это международная стандар стандартизированная форма заполнения сведений о законности документа для предъявления на территории стран, признающих такую форму легализации. Штамп апостиль ставится на оригиналы и копии документов. Вот я лично встречал это в регистрационной палате на документах, в нотариате встречал вот, э, вот этот апостиль. То есть, как он ставится, то есть, которые, ну, законность этого документа подтверждает. А в Гаагской конвенции 1961 года это все было впервые, как бы, внедрено, прописано. А постель не требует иного заверения или легализации документа и признается официальными органами всех государственных участников конвенции. Апостиль может не использоваться, если существуют правовые основания, отменяющие или упрощающие легализацию документа. Здесь вы можете все прочитать в Википедии, да, не будем много тратить время. Форма апостиля, проставление апостилей, органы, проставляющие апостиль, госпошлины, отказ в, постав... в проставлении апостиля, взаимное признание документов, ну, примечания, источники а вот он так примерно выглядит такой штемпель именно вот верхняя часть пишется именно на таком языке на французском пишется страна настоящий официальный документ был подписан кем подписан выступающим в качестве кем выступал человек этот подписывающий то есть генеральный директор или управляющий, или учредитель то есть Скреплен печатью, штампом, название учреждения, которое этот печать, штамп поставила, заверила этот документ. Удостоверено. Здесь роспись, я так понимаю, а не, подпись ниже. В, удостоверено в, там, такой-то книге, в таком-то журнале, да, учета. Ну, как с доверенностями. Дата, название удостоверяющего органа. За номером таким-то, печать, штамп и подпись. Вот так вот выглядит оно в синем цвете. Вот такое я встречал э, на бланках регистрационной палаты. Ну, все остальное здесь э, прочитайте. Закрываем. возвращаемся в эфир, а, ну, дальше, наверное, так, так, так, по постилю сказал, следующее, что хочу сообщить, еще две темы, да, у нас, что-то я думал, долго будет, но что-то мы быстро даже сегодня, быстро-быстро прям что-то Бежим, сжато информацию даем, 25 минут всего эфира. Завтра буду проводить вебинар, будет вебинар по индивидуальному чату. Расскажу про индивидуальный чат. Да? Я набираю еще несколько команд правовед Сибирь, то есть тех людей, которые хотят трудиться в сообществе правовед Сибирь. Одна команда уже трудится на протяжении полутора лет, вторая команда набрана была в прошлом месяце, тоже там все идет у нас замечательно, завтра будет проводиться опять очередная встреча в скайпе. Команды набираются численностью до 24 человек. Почему это делается? Для удобства общения со всеми, чтобы успеть э, общаться со всеми, чтобы быть знакомым со всеми, чтобы помочь в развитии, в совершенствовании каждому человеку. А в скайпе можно общаться до 25 человек, то есть созванившись и по видео разговаривать, обмениваться файлами, документами, инструментами и так далее. То есть э, те, кто хотят э, развиваться, во всех направлениях, не обязательно в правовед Сибирь, то есть получать технические знания, получать знания в области права, получать знания в области здоровья. То есть просто быть информационным носителем правильных знаний, ведающим человеком. То есть те, кто хотят, оплачивают на реквизиты 1700 рублей за вход в сообщество. Это Сумма, она условная э, не из-за того, чтобы ей там обогатиться, там нагреться там или еще чего-то. Это всего лишь для того, чтобы человек э, отфильтровать людей. То есть, э, чтобы не было там э, тех ну, баламутов, так сказать, людей, которые просто захотят присутствовать и будут там ну, морозиться, просто и ничего не делать в этом чате. То есть, э, человек проплатил 1700 рублей и э, участвуют э, по моему в личном в личном в личном кабинете сейчас я посмотрю э, просто напомнить себе в личном кабинете правовед сибирь сейчас зайду вход в личный кабинет по моему есть эта кнопочка для покуп... э, заказа для заказа Так, платные. Так, так, так, так, так, так, Ага, нет, не размещено в личном кабинете, но добавим. В ближайшее время добавим именно 1700 рублей. Ну, либо напишите в личку, там я скину реквизиты. Но мы добавим в личных кабинетах правовед Сибирь вот эту функцию. Сейчас прям себе запишу. Так, добавить. 1700 рублей. Это э, вход в команду. Себе. То есть будем формировать такие чаты э, с такими людьми. Э, закрепляем за ними кураторов. Э, проводим. Лекции, вебинары, обучение, индивидуальную работу с людьми, э, ответы на вопросы то есть, полностью занимаемся выращиванием лидеров: лидеров, людей, которые могут самостоятельно, смогут в будущем самостоятельно вести любую работу. То есть абсолютно не зависеть от э, окружающей среды. То есть, в любой, находясь там в любом месте, в любой стране там при любых обстоятельствах э, критических, то есть просто здоровых, сильных людей, сильных духом со стержнем. То есть вот мы занимаемся этим рекрутингом и воспитанием таких людей. То есть на сегодняшний день уже есть две такие команды. Одна уже полноценно действующая, а вторая сейчас команда, то есть вот э, добираем, там получается, э, сейчас я вам скажу, сколько человек... Э, Индивидуальный чат на сегодняшний день 19 человек. Соответственно, есть еще в добор в эту команду 5, 5 мест, до 24 человек. Это по поводу индивидуальных чатов, индивидуальной работы с людьми. Те, кто хочет быть успешным, свободным, самостоятельным, сильным, здоровым, богатым. Богатым я не имею в виду в этом, в прямом смысле, там, деньги, финансы, золото там и какие-то. А богатым в том числе, что чтобы у человека было все в достатке, прямо все. Ну вот как это есть, допустим, у меня. Я этого сам э, добился своими усилиями, усердием продолжая это все размножать и передавать э, тем людям которые хотят иметь эти знания иметь этот опыт э, ну и просто быть таким сильным человеком быть лидером все кто этого хотят пожалуй добро пожаловать в индивидуальный чат дальше э, кстати завтра будет э, кто кто-то еще может до завтра, до 10 вечера, о, до 18.00 по Москве. То есть 5 человек еще могут успеть завтра на индивидуальную встречу. В скайпе проводится завтра в 18.00 Москвы, то есть 14 сентября. Поэтому есть время сегодня там перевести средства, написать мне в личку. В принципе, реквизиты есть на сайте Правовед Сибирь. Вы можете просто заказать любой продукт со своего личного кабинета «Правовед Сибирь». Его сам продукт не оплачивать, но вам придут реквизиты. И вот именно по этим реквизитам, это мои реквизиты, вы можете оплатить 1700 рублей и постучаться в индивидуальный чат, прислав письмо на почту, либо мне в личку в Skype. И завтра уже быть в теме. То есть быть в теме, в центре событий и так далее. Так... Что еще? Завтра, так же самое завтра-завтра мы проводим встречу по фону. Она будет раскидана по чатам. Я сейчас не могу сказать время, потому что завтра очень плотный график, но мы его куда-нибудь строим. То есть по таксфону это народное такси. Да, я занимаюсь многими разными вещами, да, фоном, тайгой здоровым продуктом, тренажерами правила, ну для тех, кто не знает. То есть я разносторонний человек, я не зацикливаюсь на чем-то одном. И когда мне говорят о том, что вот это неправильно, нужно чем-то одним заниматься, ну привожу сразу аналогию. Вот представьте, что вы там, ну хотя бы глава, своего поселка, и вы просто говорите людям, все, мы занимаемся только, там, косим траву, и все. То есть наша деревня больше ничего не делает. Ни хлеб не жарит, там не пекет, вернее, ни картошку не садит, там ни яблони не выращивает, просто узконаправленно. Такого не может быть. То есть человек разносторонняя личность. И вот эти все предрассудки там, вот там участвовать в нескольких делах, нескольких проектах люди называют, ну это полный бред и чушь. То есть там то, что там изменник какой-то там вот в одном месте участвует, другое перебегает. Но если я могу совмещать в своей жизни несколько вещей, если я могу быть разносторонне развитый, могу гвозди прибивать, могу... Э носки шерстяные себе связать могу коврик крючком связать то есть я все это умею, я научился все перешел к другим делам научился перешел к другим могу перфоратором работать в электричестве разбираюсь могу сантехнику поменять могу кафельную плитку положить могу полы залить могу перестелить крышу застелить то есть я многосторонний человек и поэтому правовед сибирь это вначале это правовые знания но к ним сейчас вот прикручиваются любые здравомыслящие люди, проекты, э, ну, то есть все движения, там, в том числе SkyWay, струнные технологии и так далее. И в будущем их еще будет много различных. И поэтому просто каждый где-то у кого-то больше, лучше всего получается. Кому-то нравится заниматься Ютубом, у него это комфортно, кайфово получается. Все, он занимается Ютубом, получает за это деньги, вправо от себе. У кого-то получается ходить в суды. Он занимает эту нишу, у него куча клиентов. Человек ходит, комфортно себя чувствует в материальном состоянии, защищает людей в суде. Кому-то удобно, нравится, как мне, да, там... Еще дополнительно, ко всем моим качествам, проводить вебинары, проводить встречи, проводить обучение. Ну, на самом деле, ну, без хваст... я не хвастаюсь, да, но не каждый это может делать даже у нас в команде. Хотя, то есть, как бы есть очень много достойных лидеров. Но каждый человек индивидуален и уникален. И правовед Сибирь это как раз площадка людей, которая началась именно с проблемы по ликвидации кредитов. А сегодня, через полтора года, то есть в декабре будет два года «Правовед Сибирь», в декабре этого года, то есть практически уже скоро два года наступит, в сообщество «Правовед Сибирь» переросло многофункциональный механизм, который сейчас будет еще больше укрупняться, еще больше направлений охватывать и все это дело приводить в законный, в правильный порядок. То есть наводить порядок. И нам не нужно какие-то там президентства, чины, должности, фирмы, регистрации каких-то налоговых, там еще чего-то и так далее, и тому подобное. Даже мне задают вопрос, да, ну вот как вы работаете? Да вот так вот мы работаем, мы работаем без документов. Зачем документы нам вообще никакие не нужны? И договора в том числе друг с другом. У нас никто не устраивается по найму, там, не получает там, по какому-то журналу зарплату. То есть каждый получает согласно сделанной работы, согласно поступивших средств. Принимаешь участие – зарабатываешь. Не принимаешь участие – не зарабатываешь. Об этом вы можете посмотреть отзывы на сайте, отзывы в наших чатах, отзывы в интернете поспрашивать людей которые уже давно участвуют в праввес сибири и они скажут что это такое правит сибирь это просто сообщество людей по разным интересам но которые устали жить в беспределе и хотят жить правильно и мы сами создаем эту реальность мы никого не ждем самое главное большинство людей ждут когда придет какой-то президент придет какой-то царь и что-то за них решит да никто никогда за вас ничего не решит пока вы сами не начнете решать свои задачи. Наведите сначала порядок у себя в семье, правовой порядок, чтобы у вас была любовь, взаимопонимание, отношения, чтобы у вас была благость в семье. Потом уже переключайтесь на наведение порядка в своем, у себя в роду с родственниками, потому что у вас есть свой личный пример, да, чтобы был порядок, чтобы были хорошие взаимоотношения, чтобы все были в достатке что все были богаты в, прям... в самом большом смысле этого слова. А когда вы уже в, э, родов... в роду в своем среди родственников навели порядок и имеете вот этот авторитет, тогда вы уже только можете приступать, наводить порядок у себя на улице. Наведете порядок на улице, можете уже в поселке, в селе, в районе наводить порядок. И вот так вот по порядку, увеличивая свою силу, мощь, авторитет, вы сможете привести все снизу вверх, через народа власти, в правильное русло в управлении, чтобы все у вас функционировало и было гармонично. А те, кто рвутся там, быть министрами, президентами, депутатами, вы к ним загляните в семью сначала, домой к ним зайдите, стоит немытая посуда, на полу мусор, Бумажки везде валяются, то есть бардак. Какой он может в стране навести порядок? Обратите на это внимание. Обратите внимание на то, как человек выглядит. Опрятный либо поросенок он там по своему внешнему виду и сути своей. И, соответственно, из него такой же управленец. Все начинается-то с малого, все начинается с семьи. Это, вот, это самое начало. А все остальное там. Ну, чего уже дальше там говорить? Каждый из вас, кто взрослый, адекватный человек, он это все понимает прекрасно. Просто я еще раз это проговариваю на камеру и публично, и общественно, чтобы те люди, которые вступают в правовед Сибири, они понимали, с кем они имеют дело, с какой командой, с какие взгляды у людей. Потому что ходят разные разговоры. Есть завистники, есть сторонники. Оно было, есть, всегда и будет. Всегда есть черное и белое добро и зло. Но на самом деле это единое целое. Потому что любое зло всегда запряжено в повозку добра. Вы вот проблему с кредитом а, обсуждаете, да, а, думаете, что ой, за голову хватаетесь, ой, какая проблема там. мой головняк, там кто-то заканчивает жизнь суицидом. А на самом деле. Это всего лишь задача, которую вам предстоит решить. И вы ее сможете решить. Я смог, другие люди смогли, и вы тоже сможете. Но если вы не будете лениться, если вы будете самосовершенствоваться, если вы выкинете старые привычки, вам ненужные, которые вас тянут вниз в вашем развитии, и в себя засунете новые знания, новые привычки. А почему так проще? На старые привычки накладывать новые практически бесполезная затея проще выкинуть то есть нужно всегда вот любое материальное информационное в пространстве любое вот это вот все что я называю оно занимает место ну так или иначе занимает место пространство и соответственно чтобы пришло что-то новое и быстро внедрилось в вас вам нужно просто выкинуть старое то есть ну Приведу пример. да. Человек говорит, я вот столько лет думаю, мечтаю, там хочу бросить курить, потому что понимаю, что это плохо. Ну вот я буду по одной сигаретке меньше курить. Да вы никогда так не бросите. Потому что, чтобы пришло новое в жизни, нужно освободить место от старого. То есть нужно просто взять и выкинуть. То есть если вы хотите дома поставить новый диван, вам нужно сначала выкинуть старый убрать его там увезти и продать и как только вы это сделаете это место станет пустовать и начнет притягивать обстоятельства то есть она у вас найдутся деньги у вас найдется работа либо какая-то ситуация либо подарок либо выигрыш но так устроена вселенная на пустое место всегда приходит замена и поэтому при, вот как правильно делать? То есть сначала освобождаете место и наполняете новым. Но по поиначе, что вы суете новое, впихать невпихуемое, а там некуда его сувать, потому что у вас место занято в голове. В данном случае, если мы сейчас про информацию говорим, про правила, про правовед, про правильные вещи, про здоровый образ жизни. Сначала избавьтесь от старого, выкиньте старое. И тогда спокойненько новое ляжет, и у вас произойдут быстрые изменения и трансформации. Сознание, ума, здоровье и так далее. Начните просто это, попробуйте. Я говорю вам свой личный опыт всегда. Я не говорю это начитавшись книжек, кого-то наслушавшись, каких-то лекторов. Я говорю вам то, что я применяю в своей жизни и всегда в своих видео, видеообращениях, я делюсь только собственным, личным, заработанным опытом. А, ну, в общем, что у нас? Остается 17 минут до часа эфира. А, и так сегодня сжато очень много информации. А, думаю, что не думая, я уверен всегда в том, что я говорю, и то, что это работает, и вам это принесет пользу. Теперь мы переходим к завершающему а, вопросу. Из-за того, что э, нам э, приходит, ну, то есть из-за того, что на сегодняшний день, я вам вначале, кто не смотрел сначала встречу, ну, посмотрите сначала, я вам объяснил о своих приоритетах, о том, что очень много звонков, сообщений там, ну, просто ужас, то есть по 4-5 по дней я не могу людям некоторым ответить, не потому что я не хочу, потому что просто некогда, потому что, э, привожу пример, да, Элементарный. У меня в ВКонтактах, в соцсетях, в скайпе, в ютубе более 10 тысяч человек. Людей, которые за мной смотрят, обращаются, берут с меня пример. И все пишут в личку вопросы. Если представим, что в сутках 24 часа, а, вы, э, а это в минутах 1440 минут, и вообразим, что я буду на каждого человека за сутки тратить по одной минуте на общение и на ответ на его сообщение одну минуту, я всего лишь смогу пообщаться и ответить 1440 людям. А их десятки тысяч, то есть вас. Что из этого выходит? Что наступил тот момент, когда я просто при всем желании, уважении, безоплатно, я не могу общаться с таким потоком людей в один момент времени. Вот прям, ну, это просто, вот этим ограничивается наш физический, вот этот мир, вот этот физический план, физический мир, то есть который мы видим, слышим, чувствуем, трогаем. И приходится перестраиваться, автоматизироваться, то есть переходить к следующему этапу управления, развития. Поэтому я и набираю. Сейчас несколько команд, которых обучаю, даю наставления, веду работу в личных беседах, чтобы эти люди перенимали потоки вот этих людей уже. То есть чтобы была вот эта фильтрация, распределение обязательств, обязанностей вот этих потоков человека, человеческих. Это один момент. Следующий момент, которым мы сейчас уже пришло время, просто иначе, ну, по-другому никак. Обучить людей, даже тех, которых мы сейчас наберем, это требует месяцы. То есть, чтобы сделать, э, э, созда, э, из людей сделать лидеров, требуются месяцы. А потоки людей, которые, у которых проблемы и задачи, они увеличиваются просто каждый день кратно. И чтобы сейчас на некоторое время это все притормозить там э и совместить приятное с полезным, нам придется повысить цены на наши продукты на наши продукты, так сказать, продукты, я имею в виду, документы на наши пакеты, на вступление в сообщество правовед Сибирь. Ну, оправдание этому Целый вебинар я сегодня вам, даже, я даже никогда не оправдываюсь, просто чтобы было понятно, да, выражение. Не каждый просто понимает некоторые слова и выражения. То есть просто, я называю, то есть создание нескольких лидерских э, обучающих школ, чатов, автоматизация процессов, которые требуют ресурсов, денег, разработка, внедрение приложений мобильных для оперативного реагирования в нашем криминальном сегодняшнем реальном мире. И еще куча моментов, увеличение мощностей, э, плата вознаграждений сотрудникам колл-центра, которые просто круглосуточно э, занимаются обзвонкой, тратят деньги на телефоны, тратят время свое личное, вместо того, чтобы тратить на свою жену, там, детей, на родителей, помогать им в чем-то люди просто с утра до вечера с наушниками, с микрофоном, с телефоном облучаются, разговаривают и зарабатывают на самом деле не очень великие деньги. Ну, то есть вы можете оставить заявку в правовед Сибирь на, на консультацию и, любой, и с любым сотрудником колл-центра поговорите, он вам расскажет, что как бы на, ну, не совсем шоколадно у каждого сотрудника колл-центра, потому что Люди действительно все порядочные, не из-за денег работавшие, работающие, помогающие, кидающиеся на помощь э, любому человеку и получают ну, просто копейки, потому что растрачивают свою жизнь на чужие проблемы. И по этой причине мы с 10 октября повышаем цены. Проценты, я не знаю, сами посчитайте, на сколько процентов. Я сейчас просто перейду на рабочий стол, на сайт «Правовед Сибирь», раздел «Цены», да, то есть это не коснется мелких пакетов, страховых, там всяких дополнительных функций, это коснется только больших основных пакетов документов, вот этих, то есть Цена вот этих пакетов увеличится на 3000 и будет стоить 18 тысяч, 18, 18. А цена полного пакета увеличится, ну я вот а, думал как что сделать, ну и прикинул, да, если 18 стоит один пакет документов, второй стоит 18, то как минимум он будет стоить 36, возможно и 40 тысяч рублей будет стоить полный пакет документов это мы еще сейчас по отзывам там на совещаниях на завтрашнем собрании в индивидуальном чате мы этот вопрос обсудим поставим и я предполагаю прям предполагая что повышение цен будет иметь регулярный характер то есть в октябре повысится цена на небольшой порядок в зависимости от того, как мы будем справляться, если опять мы будем не справляться с обработкой людей, мы повысим цену в ноябре, если опять в ноябре ситуация повторится, мы повысим в декабре, то есть потихоньку, потихоньку до момента автоматизации и разгрузки человеческого ресурса, то есть человеческих рук, человеческих мозгов, там, головы, тех людей, которые работают в Правовед себе Uh, цены будут повышаться соответственно когда мы выйдем на автоматический режим когда вы каждый человек сможет uh, в каком смысле вот я вам сейчас uh, объясню да какой автоматизации мы придем uh, когда вы просто и, uh, через полгода через год например да просто закладываю вектор вы впервые представим что вы впервые вам сказали, что правовец Сибирь решает любые правовые вопросы. Вы заходите к нам на сайт, регистрируетесь с партнером, устанавливаете себе мобильное приложение и плюс приложение у вас на любое, там, на планшет, на ноутбук, на компьютер. Все. Чтобы не тратить ресурсы своего личного компьютера. Все будет у нас на серверах, у вас просто будет иконочка занимающийся несколько там мегабайт все вы получили доступ но ну, можете по примеру по принципу поэтому посмотреть системы консультант плюс это примерно примерно также будет выглядеть как консультант плюс то есть вот это автоматизированное, упрощенное с поисковиками с блоками с определенными уложенный этот весь алгоритм и вы Просто, допустим, вам нужно вернуть страховку в течение пяти дней. Вы вот сегодня взяли кредит. Вы просто вбиваете свои данные, то есть у вас свой личный кабинет, электронную почту, фамилию, имя, прикрепляете паспортные данные, серию, номер, там, в данном случае уже советского паспорта, да, потому что уже на сегодняшний день, ну, в принципе, большая часть людей, участвующих в правовед Сибирь, живут по советскому паспорту, и у всех все прекрасно. Ездят на ЖД, открывают карточки в Сбербанках, ездят на автомобиле, общаются с сотрудниками полиции. То есть все, любые переводы делают, получают переводы. То есть все, нет проблем, пенсии получают по паспорту СССР. И, соответственно, выводите данные свои и под вас свой личный кабинет в себе. И вы нажимаете «Вернуть страховку», выбираете пакет документов. У вас всплывает там оплатить 100 рублей потому что это будет когда автоматизация будет это будет все дешево очень дешево но это будет через какое-то время может быть даже и через пару лет то есть я не могу вам сказать сколько уйдет на техническую вот эту создание э, вот этого всего процесса потому что я его прохожу впервые и ну, как бы есть люди, есть наставники, есть учителя, которые это знают, есть аналогии, вот консультант плюс, плюс другие там uber технология там, ну, вернее, приложение. то есть, как бы алгоритмы в целом можно содрать те, те, те, внедрить, э, запатентовать и сделать под себя, нет проблем. Но я говорю, никогда не бросаю слова на ветер, что я вам скажу сейчас, что это будет в декабре этого года, да, и потом буду надрывать задницу. И не решу этот вопрос, и потом с какими глазами буду смотреть. То есть я конкретно говорю, что точную дату я вам сказать не могу. Но это будет именно так. Автоматизировано, что вы взяли там вот, пакет в, в, по страховке возврат, свои данные внесли, нажали кнопочку Enter, у вас говорит, 100 рублей оплатите, вы ввели номер карточки, прошла транзакция 100 рублей, и вам на почту уже упал готовый документ, заполненный. Под ваши все реквизиты, под ваш банк, все. То есть очень быстро только ввести вводную информацию, потратить время на оплату, и все, у вас готовый документ. Так же само там цианит по приставам. То есть сегодняшняя практика уже за два года, скоро два года, позволяет нам вычленить работающие инструменты. Они вообще все работающие, но есть... Очень э, работающие документы. То есть именно механика, технология, которую видят должностные лица, чувствуют, смотрят, понимают ответственность. То есть методом проб и ошибок, там, э, ковырянием их всех вот этих. На сегодняшний день, каждый день, если вы заметите, у нас в чатах на сайте публикуются выигранные дела. Каждый день. То есть каждый день люди... Тенденция идет: люди выигрывают суды перед банками, перед ЖКХ, перед пенсионными фондами, возвращают деньги, там, списанные по беспределу там, с лицевых счетов и так далее. Возбуждаются уголовные дела на банкирах. То есть тенденцию мы уже переломили. То есть, если мы начинали два года назад, там, и нас никто не видел, не слышал, то сейчас о нас говорят везде. Кроме еще как по телевизору у нас пока не показывают, да, но придет время и будут тоже показывать. Но уже практически все правовые инстанции, чиновники знают про правовед Сибирь, потому что большая часть документов подписана внизу в колонн титуле, что данный документ подготовлен сообществом правовед Сибирь. И самое что я главное хочу вам сказать, что это заслуга всех вас. Это не моя заслуга. Мне э, изначально не было нужно э, вот сообщество как таковое, чтобы просто жить. Да? Я сам свои права, интересы защищал всегда сам своими руками. Никому там не обращался с тем, чтобы за меня сделали какую-то работу. И сообщество это создавал э, именно для того, чтобы оно приносило пользу обществу. И я стремлюсь к тому, чтобы в итоге не то, что в итоге, а в определенный момент развития сообщества этот весь функционал и доступ к нему, когда он уже будет прям работать в идеале, как идеально созданное, вот как творение, как вот Бог создал в идеальном виде вот образ человека, да, вот там 10 пальцев на руках, две руки, там голова, то есть вот какой-то есть человек, образ. Вот когда мы с вами все, каждый, каждый, я повторяю еще раз, и много раз буду повторять и в будущем, каждый из вас прикладывает копеечку, кто-то усилия прикладывает, кто-то свое внимание, кто-то действие, кто-то практику. Мы создаем по крупицам вот этот новый мир, новое общество людей, которое живет не из-за денег, помогает друг другу просто именно по-человечески, но сейчас мы придем, ну завершу мысль, да, что моя задача привести это сообщество и ваша, в том числе, которое я задачу перекладываю и на вас тоже, ваша вот эта обязанность, привести нам всем вместе синергию сделать, привести сообщество к тому, чтобы оно, все его функции были безоплатными. То есть просто, чтобы... Любой в будущем человек, любой национальности, любой расы, любого цвета кожи, любой страны мог просто скачать приложение. Но я почему называю приложение, потому что это сегодняшний тренд. То есть приложение, которое будет у человека на телефоне, и человек может, имея сегодняшние технологии, в звуковом режиме «Алло», там, сказать там «Правед Сибирь», Моя фамилия такая-то, все, зарегистрируй меня, мне нужен документ по возврату страховки, мои паспортные данные. Все, система задает вам вопросы, человеческим приятным голосом, вы ей называете, оно все вбивает, все это быстро происходит, вот как говоришь, так и происходит. То есть даже к этому мы придем в ближайший там, год, ну максимум два, я так предполагаю, просто ну, сегодняшние технологии, сегодняшние ресурсы оценивая. Мы очень быстро к этому придем уже прошло в принципе два года с момента создания сообщества а как будто это было вчера вот просто позвоним посмотрите семинары вебинары которые были два года назад то есть и вы увидите с чего все начиналось с аудитории которых там было 35 человек а сейчас десятки тысяч людей подписчиков, в группах десятки тысяч людей состоят, в социальных сетях в разных регионах, есть в любой деревне человек, знающий про правовед себе Все прошло два года, и мы все время постоянно прикручиваем новые-новые цифровые технологии по распространению информации. И представьте, как будет круто, а оно будет, и я вам просто обещаю, что я это сделаю рано или поздно, с вашей, либо без вашей помощи. Но с вашей помощью будет быстрее. Я всех приглашаю к сотрудничеству. Что все, вот тебе нужны документы. Включил приложение, там допустим, цианит по приставам. У тебя спрашивают, ведь, ну, назовите свою фамилию, паспортные данные, номер производства, номер э, фамилия, имя судебного пристава, отделение э, приставов. Вы голосом называете, система забивает вам, готовит документ под диктовку наполняет его нужными статьями то есть все по форме и вы говорите отправить на печать все беспроводной принтер все на принтере распечатывается бумага вы ставите роспись относите классно классно но чтобы к этому прийти требуется человеческий ресурс требуется человеческий опыт правовой опыт хождение в инстанции опробирование документов, проведение экспертиз, заключений, трансформация вот этого всего административного аппарата, который в принципе нам не нужен. Ни администрации, ни полиции, никто. Здравому, трезвому обществу не нужны никакие чиновники-дармоеды, нахлебники. И Хотите, я вам говорю, пожалуйста, участвуйте. Кто чем может. Кто-то, ну, Каждый из вас вносит своим действием, даже бездействием, даже люди, которые порочат правовед Сибирь, которые говорят о правовед Сибири, негатив распространяют в сетях информацию, что правовед Сибирь это там обман и так далее, лохотрон, там пирамида еще называют. Ну, как язык поворачивается, вообще не понимаю, какая тут пирамида в правовом сообществе. Эти люди и то, то есть добро запряжено, Ой, зло всегда запряжено в повозку добра. Они распространяют информацию, я их всегда благодарю. Вот этих троллей, которые пишут говнястые комменты под видеороликами нашими. Там где-то что-то троллят, где-то там какие-то статьи пишут, что там кто-то там в газетах даже пишут статьи, в интернет-газетах негативные про правед Я этих всех людей тоже благодарю, потому что вы молодцы, вы распространяете о нас информацию, о сообществе. А любой человек, даже вот как я, да, я любую информацию перепроверяю сам. Вот мне говорят, вот это плохо. Я изучаю информацию и анализирую, плохо это или хорошо. Ну да, но может быть плохо для кого-то, для того, кто говорит об этом плохо. А для меня это может быть полезно. То есть есть полезные э, рациональные зерна в любой информации. Вы должны осознавать, что любая ложь, она основана на правде. Как это объяснить? Простой пример. Вот есть iPhone, да, в красном чехле. Но можно исковеркать информацию. Ну, каждый же понимает, да, красный. И написать статью, что он не красный, а бордовый. Тот, кто прочитает про бор... то, что он бордовый, напишет, что он э, темно красный там. И то есть все. И вот она. Ложь всегда основана на правде. То есть всегда есть вот истина, вот эта правда. И потом ее каждый человек по-своему воспринимает, трансформирует. Кто-то дальтоник, кто-то просто плохо видит, кто-то неправильно воспринимает окружающий мир. Там. То есть у него искривлено мировосприятие. И он, соответственно, эти искривления все переносит на бумагу, передает другому. 3 четвертому и до пятого человека уже вообще доходит информация, что это вообще не iPhone и он не в чехле, а что это просто там ноутбук или еще того, как бы, ну, просто сок, пакет с соком, да? Как бы, ну, вот так оно есть на самом деле. Вы, если задумаетесь об этом всерьез, то вы это начнете наблюдать везде, в том числе вот в правовых вопросах. То есть вы пишете, например, да, опять же, вы пишете приставу, полностью в циониде по приставам все по закону по его закону как у него должно быть устроено его предприятие его организация чтобы оно работало по закону и поговорите вот у вас это не по закону это не по закону это не по закону вот этих документов нет вот этих правоустанавливающих нет о создании нет учредителей нету доверенности нету и говорите как вы можете вообще мне предъявлять претензии то есть вы то истину говорите а человек, он не может эту истину воспринимать, ему-то ему с другой стороны надули в ухо, что нет, это виртуально, на самом деле нужно приходить и отбирать у людей деньги, отбирать имущество и так далее. Вот тебе удостоверение пристава, вот тебе форма, все, бронежилет, все, иди отбирай бабло. Вот это тоже искаженная реальность, которую так же само мы наводим в порядок. Мы с вами, каждый, своими действиями, каждый день своими поступками. Поэтому всех приглашаю в сообщество «Правовед Сибирь». Участвуйте в нашем общем деле. И мы создадим другой мир. Вернее, мы его уже создаем, как родились. Просто мы его совершенствуем. То есть, неплохой, плохой, ни хороший, а просто идеальный мир. Но нет предела совершенству. Да, мы пришли сегодня каким-то э, хорошим результатом, чего-то трансформировали, получили результаты. Завтра они еще лучше будут, послезавтра еще лучше, потому что мы каждый день самосовершенствуемся, мы каждый день обучаемся, мы каждый день трансформируемся, мы каждый день творим, сотворяем определенные хорошие вещи. Благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты. И просто призываю каждого, если вы даже не можете поучаствовать, по времени нет у вас времени, но вы смотрите это видео. Если вы не можете приобрести там, документы, поучаствовать деньгами, там, либо благотворительную помощь оказать в, в себе, то каждый из вас хотя бы может поставить лайк, сделать репост на свою страницу чтобы ваши друзья, знакомые узнали об сообществе проводить в себе. И недавно, под занавес, да, я скажу, недавно, буквально, произошло несколько случаев суицида. Это муссировалось в наших чатах и в средствах массовой информации. Когда человек покончил жизнь, не видя выхода э, из-за кредитного рабства. И такие случаи происходят каждый день. К чему я это говорю? К тому, что когда человек получает нашу информацию о беспределе банковском и что этот вопрос можно решить при помощи документов, и в этом нет ничего страшного, вы спасаете жизнь человека. И вот когда вы поставили лайк, сделали репост на свою страницу, рассказали в Viber, в WhatsApp, в Телеграме, по любым источникам связи о сегодняшнем видео, о других видео провед Сибирь, о самом сообществе, просто хотя бы скинули ссылку на сообщество Правовед Сибирь, вы не нам помогли. Вы помогли тому человеку, который завтра может оказаться на кладбище. Вы можете вытащить человека с того света. Я уже десятки людей вытащил, которые только лично меня поблагодарили и написали. Виталий Шанихин на своей странице все видеоотзывы размещает. Он у нас, ну как бы я ему поручил, он проявил себя сам стал размещать видеоотзывы, и все видеоотзывы, которые ко мне присылают, я отдаю, отсылаю Виталию Шанихину э, с Самары, и он размещает их у себя на странице ВКонтакте. Посмотрите, почитайте, там контакты людей, позвоните им, свяжитесь, и вы поймете, что в «Правовед Сибирь» никто не делает фейковых движений, никто не придумывает никакие истории. Все, что у нас публикуется, это реальные люди, реальная практика, реальные события. Не вымысел, а реальные истории людей, которые они пережили. Ну все, благодарю всех за внимание. С каждого из вас лайк и репост. До скорых встреч.